Смотрим квартиры в Сочи до 6 миллионов. Друзья, всем привет! Сегодняшний, сегодняшний выпуск из рубрики «Будни риэлтора». Мы с покупателем и смотрим квартиры в бюджете до 6 миллионов. Смотрим районы Яна Фабрициуса, Транспортная, смотрим Соболевку. В общем, недорогие квартиры в Сочи. Сразу хочу извиниться за качество звука. Микрофон не нацепил, поэтому звук идет вот из GoPro. А вы не заметили, дикция изменилась у меня или нет? Напишите в комментариях. А то я это себе брекеты поставил. Сейчас будем смотреть квартиру вот в этом доме на улице Транспортная. В подъезде видеонаблюдения, Видео. цветочки, Все чисто, аккуратно. Так, вот я в квартире. Справа одна дверь, шкаф. Санузел совмещенный. Хозяйка у нас спряталась в ванной, говорит, нет, меня не снимайте. В общем, студия 21 метр. Вот такой вид, у нас улица Студия. Есть студия. Что у нас хорошо на транспортной? На транспортной хорошо, что нету пробок, когда едешь на транспорте. И магазинчики, тут всевозможные магниты, пятерочки и так далее. То есть все в непосредственной близости до моря, где-то 2,5 километра. Следующую квартиру будем смотреть вот в этом доме. Ну как будем, мы уже посмотрели ее. Но в квартиру окрестности посмотрели, но в квартиру мы не попали. Поэтому сейчас ставлю видео с архива. Оно чуть в другом качестве. Студия 30 метров. Я с людьми на показе. Время даром не теряю. И данной квартиры. Это вид из окон. Море очень даже хорошо видно. Студия 30 метров с высокими потолками. Газ все коммуникации центральные. И совмещенный самозел. Цена всего лишь 5800. Это один из заездов на Соболевку. Кто-то из вас просил обзор по Соболевке. Вот, держите, такой мини-обзор будет. Вот, в ближайшее время выпущу полный обзор. На Коптере уже полетали. Останется только показать вам дороги. Для тех, кто не знает, Соболевка это частный сектор. Но он граничит... С самым центром Сочи, с вокзальным районом, с микрорайоном Яна Фабрициуса, с микрорайоном Светлана. То есть вот такой частный сектор. Это мы пристроились за автобусом номер 14. Кстати, вот этот неплохой дом на Соболевке. Вот у них тут закрытая территория на два дома. Парковка есть на два, я имею в виду вот с этим домом. Там беседочка есть, шлагбаум есть. Видеонаблюдение, тут вот такие вещи мне нравятся Вот все так со вкусом, видите И вообще дом ну, неплохо выглядит, согласитесь Вот здесь мы сейчас будем смотреть, не помню какую площадь Владимир занимался подбором Вот Автобусная установка прямо тут возле дома Там же аптека, мясной магазин И Тут еще парковка возле дома, в общем мы будем смотреть квартиру Бегу-бегу-бегу есть такой, смотрите, неплохой Напишите в комментариях. Как вам? Вот это 20 метров, она вообще 5,5 миллионов. Смотрите, я, конечно, понимаю, что вы стебаться сейчас будете, но кому необходимо, вот здесь можно реально сделать перегородочку, и у вас получится компактная а, однушка, ну, прикиньте, 20 метров. Тут вот и шкафов всяких хватает. диван тут раскладушка даже помещается. Давайте посмейтесь там в комментариях. Но ну, цена 5500, а даже можно купить ипотеку, просто, ну, у кого реально бюджет ограниченный, и здесь, смотрите, даже бы контурный газовый котел есть. Вот, бакси. Поэтому у кого денежки есть, вы не смейтесь над ну, людьми, у которых не так много денеж. Кстати, здесь теплые полы еще. Убрать бы этот столб, конечно. Вот, телек вот здесь висит. Стиралка, в общем, она в аренду нормально сдается. Ну а мы двигаемся дальше. То есть вот тут автобусная остановка, магазинчики, такой. Пятачок, вот эта улица у нас сейчас перетечет в улицу Пионерская, а улица Пионерская у нас выходит прямо в центр Сочи, к Зимнему театру. Это где-то 2 километра. Это у нас жилой комплекс Green Palace, он на самом деле у многих на слуху. Сейчас мы еще вот этот пятачок посмотрим. Кстати, от этого дома, который мы сейчас смотрели, до моря реально, и вот от Green Palace идти где-то 20-25 минут пешком. Кто не знал, есть такая дорога по прямой, не нужно идти по улице Пионерская, есть другая дорога. Кому интересно, звоните, расскажу Жилой комплекс Юрьевский Хорошие, кстати, дома Вот На Соболевке Что вот, немножко не хватает инфраструктуры Я имею в ввиду, вот, допустим, детский садик Он один, кстати, это наш детский садик Если вам, вы не знаете, куда пристроить своих деток То, пожалуйста, Пятигорская 56 Дробь 3, моя супруга занимается Это наш частный детский сад, то, пожалуйста Школа ближайшая у нас на Ареде Либо на Светлане Какой большой банан А вот он, Грин Хорошие дома, там внутри бассейн, ну красиво все прям по-человечески сделано. Кстати, именно Green Пелос вообще раскачал Соболевку. Что значит раскачал? Поднял ее в цене, и после того, как тут началась стройка Green Пелос, много корпусов, я уже со сбился, там более 10, тут стали появляться более-менее нормальные, красивые, современные новостройки. Ну, малоэтажные имеется в виду. А мы сейчас будем смотреть черновую 30 метров вот в этом доме. Симпатичные таких подъезды, в принципе, с 30 метров, здесь прям место по шкаф, санузел прямо, а здесь либо спальня, либо кухня, или наоборот. То есть планировка вполне себе нормальная. 30 метров, 5500, да? 30 метров, 5500. Вид, вид? Ну, вот такой вид. Вид по -сочески. Ну классно, что распогодилось. То ливень был, тоже распогодилась. Вот Соболевка у нас по правую руку, рынок прям чуть сзади остался, а с левой стороны у нас район Яна Фабрициуса Мителева. Вот мы туда едем смотреть вообще такую бюджетную квартиру. Прям, прям бюджетнее, чем озвучил в начале ролика. Вот один из заездов на Яна Фабрицауса. Направо пошла дорога к жилому комплексу «Золотой колос», «Бригантина», а мы сворачиваем налево. Там более бюджетные новостройки, если не считать «Мерката». На селёва сейчас покажу вам квартиру с ремонтом за 5 миллионов. Вот такое окружение. Кстати, вот в этом доме, недавно у меня ролик вышло, я уже взял запад, цена-то хорошая. Домики на горе, называются они «Южная царица». Она состоит вот из трёх домов, Все в окружении зелени. Повторюсь, кто не видел ролик предыдущий, вот это вот лесенка выйдет на автобусную остановку буквально за минуту. С левой стороны это территория земли этого цветоводства НИ, поэтому там ничего не построится, но там есть мангальная зона. Дом хоть и на горе, но видите, люди тут как бы живут не молодые. Вот. Мне вот этот, конечно, уголочек тут нравится. Лавочки и опорная стенка. Вот так вот не затянутая. Тенек тут, короче. Друзья, вы меня извините за то, что показываю вам квартиру не совсем в товарном виде, но вот как есть. Вот 26 метров. Такая прихожая, что людям по наследству квартира досталась. Кстати, все с документами в порядке, но она не нужна, поэтому продается. Здесь требуются новостательные шкафы. Вот. Совмещенный санузел с ванной. есть теплый полы. В общем, 26 метров, такая угловая студия вот есть телевизор два окна с видом зелень вот второе окно вот это такой закуток кухонный скажем так да это место под котел в общем у нее цена по 5 миллионов даже возможно поторговаться И это далеко не весь список предложений, поэтому если вам нужна недорогая квартира в Сочи с ремонтом или без, смело звоните по телефону, который появится на вашем экране, там лайк или там что, дизлайк, поставьте, напишите какой-нибудь комментарий. Не помню, на все ли квартира озвучил стоимость. А, которая, которую мы не посмотрели на улице транспортной напротив Олимпа, она стоит 6 миллионов, но там можно неплохо поторговаться. Поэтому звоните, все расскажу. У нас на сегодня все. С вами был Дмитрий Владимир. Канал Walk Street. До новых видео. Пока.